Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, мы продолжаем прохождение обучения, как это ни странно. Вторая стадия у нас, доступны войска высокотехнологические наземные боевые единицы, скорости игры по умолчанию быстро. Тут, видимо, все будет уже немножко поинтереснее, у нас появится уже быстрая скорость, плюс у нас появится высокотехнологические наземные боевые единицы. Что это за боевые единицы, я предполагаю, за тиранов это... Танки, наверное, и, возможно, гелионы. Ну, в общем-то, просто завод у нас будет иметься. Давайте посмотрим. Сейчас мы узнаем это. Это обучение сетевой игры. Я в предыдущем видео все вам рассказал, в принципе, по этой теме. Второй этап. В процессе подготовки обратите особое внимание на следующий момент. Используйте уникальные возможности вашей расы для развития экономики, разведывайте позиции противника и оценивайте его сильные стороны. Усиливайте боевые единицы мощными способностями. Разрабатывайте улучшения вооружения и брони. Теперь вы можете создавать продвинутые наземные боевые единицы. Попробуйте создать армию и держать победу над врагом не менее чем за 13 минут. Ну что ж, попробуем. Да, скорость и вправду стала немножко побыстрее. То есть это сразу же заметно по сравнению с предыдущим заданием. Но, по-моему, все равно она довольно-таки медленно. Подсказки ко второму этапу. У нас появляется улучшение, Мы можем разрабатывать их наземной а наземные пехоты Это, соответственно, в оружейной, либо же инженерном комплексе а наземной воздушной техники в арсенале. Разведка. Отправьте КСМ или гелион. Разведать базу противника. В первую очередь вас должны интересовать технологические строения состав армии врага. Кстати, насчет всего этого. Я думаю, можно пройтись по специальным вещам, которые есть у нас в настройках. Это, во-первых, выбор войск противника. Вот это стоит поставить в галочку, потому что тогда мы сможем выделять строение противника. Сейчас мы не можем их выделять, потому что, ну, вот так вот сделано в игре, я не знаю почему, но вот этот реально очень хорошая вещь, ее стоит сразу же выставить как галочку, потому что в таком случае мы сможем приезжать к противнику на базу, вот как нам сказали, да, правда не гелионами, я думаю, что КСМ либо Головореза послать туда и, в общем-то, посмотреть его здание, что у него там строится. Чтобы, если вот, например, вы играете против тиранов, чтобы не тупить, типа, вот что у него там за здание ставится, непонятно, потому что там пока вот эта вся стройка идет, э, немножко не видно. Можно просто вот выставить здесь галочку, подъехать, нажать кнопкой мыши, и можно будет сразу же узнать, что это за строение. Плюс, если не ошибаюсь, можно узнать даже, что он там нанимает, когда у него какой-то идет найм. Но я, возможно, ошибаюсь. Также советую вам убрать, показывать единицы опыта, потому что это просто полная хрень, это бессмысленная вещь, и ее стоит сразу же убирать. Также индикатор вражеских войск, ну, по-моему, у меня он выставлен. Ну да, он, по-моему, у меня выставлен, поэтому я его уже не буду выставлять. Давайте-ка будем дальше продолжать это обучение. Так, ну что ж, у нас supply блок сейчас будет, надо быстрее а, ставить хранилище, но я уже немножко проворонил тайминг, конечно. Ну, да, конечно. ну да, конечно. Я проворонил тайминг. Поэтому сейчас я немножко окажусь в соплай-блоке некоторое время. Давайте-ка ожидаем, пока у нас построится Хранилище, плюс поставим здесь стеночку. Потому что стенка здесь, я так понимаю, просто жизненно необходима. Хотя, ну, вот эти вот границы, они, конечно, блин, говорят о том, что даже два стенка, если и будет здесь, ты играешь, например, против тиранов, в головаре приедет, просто все равно поразведут, что у тебя здесь находится. Так что это не совсем такое прям супер хорошее решение задачи, решение проблемы. Да, давайте ставим, кстати, перерабатывающий завод, потому что у меня уже. Мне нужно сейчас будет реактор установить. Для этого надо быстрее виспенчик. Обучите больше КСН. Ну, пока что я обучаю. Так, ну давай-ка, давай-ка. Быстрее появляюсь у нас виспен. А, нам нужен виспен. Причем как можно быстрее, поэтому я посылаю всех рабочих туда. Чего так, плюс давайте-ка ставим И хранилище. А здесь мы сейчас установим реактор просто. Ну да, виспена. установим реактор. Не хватает теперь у меня весь пена. Кстати, здесь база... А, здесь наверху база на этой карте. Вот это да. Какая хорошая карта. Блин, а кстати, все равно я немного промахнулся. Но тут просто все равно, наверное, так получится, что дырка будет в этой стенке не получится на идеальный так давайте-ка ставим вот это я зря сделал недостаточно минералов недостаточно минералов недостаточно минералов но у меня тут просто сейчас проблема началась извините у меня тут небольшие проблемы технические Стенку я оставлю, но она уже на самом деле бесполезная. Она у меня очень кривая получилась. Вы сами, наверное, поняли это прекрасно. Что просто стенка никакая. Пристройка завершена. Так, ну давайте обучаем морпехов. А, начинаем шклепать еще дополнительных рабочих. Так, и мне It's надо сейчас поставить быстрее еще один... Кстати, что у нас пишет? Обучить морпехов. Две штуки. Есть, якобы, да? Ну, точнее, будут. Так, здесь мы тоже, давайте-ка, ага. Лабораторию ставим. Преобразуйте в станцию наблюдения. Ну да, это сейчас нужно будет сделать. Перед этим сначала давайте вот это сделаем. Так, все, теперь можно станцию наблюдения преобразовать. Ставим минералов. завод. Пристройка завершена. Недостаточно минералов. Хм, не получается. Недостаточно минералов. Обучите армию. Постройте больше перерабатывающих заводов. 2 из 4 у меня есть. Постройте... А, разработайте да? одно из Чего? улучшений. Здесь давайте ка поставим, да? да? Так, плюс еще ставим давайте-ка инженерку. Недостаточно энергии. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно. Я немного волнуюсь, когда вот появляется сообщение. Меня реально волнует. Разведайте противника, чтобы выяснить, насколько он силен. Но тут уже придется Марик. Хотя, нет, не обязательно Марика послать. Но надо было в на самом начале этой игры делать. Не ждать, вот сколько я сейчас прождал. Пока туда-сюда обучал. Так, давайте-ка установлю лабораторию. Я хочу танки. Так, ты давай-ка сюда. М -м, так. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Так ждем с, ждем с, ждем с. Тут что у нас за улучшение с Гелионом? Либо циклоном. Но я думаю, что давайте просто построим танчик осадный. Здесь еще есть такая проблема, что я немножко просто уже привык, э, так сказать, к этой скорости игры, которую мне уже показали. Так, все, ливайте отсюда быстрее. Танк на марше. Так, завод давайте-ка тоже назначу. Вот, угу. а? И... Ставим давайте хранилище. Ммм, без смены теперь очень мало. Ну да, а это теперь проблема. Да, вот к чему я привел, что я немножко затормозился в развитии и все. И пока что все. Так, подожди-ка, что? Хранилище стать. Еще хранилище ставим. Так, вы давайте дальше разведать. Так, ну если у меня сапплай, то придется быстрее сейчас сюда тратить ресурсы. Угу. Не, одного убили Второй еще остался Так, стимуляторы Блин, нашли все-таки моего головореза Ладно, фиг с ним. Так, Ильеном Викингом. Нет, тут улучшений на танке нет у нас. Окей. Давайте еще один завод. Мы не можем строить, да, ничего такого. Мы можем изощриться, поставить, например, для гостов Академии. Так, плюс я думаю, что можно установить еще одни казармы. И давайте всех рабочих туда кидаем. На весь пинчик. завершено. Ну, это вообще было фиаск. Полная. Ну, бот, по-моему, стал получше играть. Кстати, зачем я это поставил? Вот это сюда надо было добавить. Так, давайте-ка ракетку. Плюс еще ставим одну Академию. Плюс, я думаю, еще одну Академию поставим. На это я уже, конечно, прикалываюсь. На самом деле, вот это все делать вообще не надо. Командный центр можно было бы, да, еще один установить. Потому что уже довольно долго мы добываем на одной... На двух, точнее, локациях. Давайте поставим еще один, да. Ну все, идем в атаку, короче, сидеть уже бессмысленно. Идем в атаку, конечно, без улучшения стимуляторов, хотя они, по-моему, появились, но они просто нам не добавились. Или нет, они даже не появились. Ух ты как быстро ядерная ракета появляется. Я, кстати, не знал, что она так быстро появляется. Ну, На всякий пожарный это все еще Филоса тоже изучу. Так, нет. Ой, так, нет. Давай, удиви меня. Я делаю. Бегу, Давайте все сюда. Быстрее. А, блин, у него нету до сих пор, да? Маскировочки. Фигово. Перелетаем давайте. Так, ну это можно было, в принципе, уже не делать бы. Все равно. Совершено. У врага проблемы очень большие. Ну все равно давайте пробомбим. Валите все. Не, ну это очень легкое задание. Если бы я немного не тупил бы с войсками, да, то все бы завершилось гораздо лучше. Но я медленно довольно-таки все строил, изучал, поэтому у меня затратилось времени немножко побольше, чем нам рекомендовали. Хотя какая разница, если противник просто по сути то же самое делает, что и я, должен меня убить. Это в принципе не имеет большого значения. Ну что ж, мы выполнили миссию, точнее выполнили вторую стадию. Теперь нам предстоит заняться третьей стадией. Ну что ж, я надеюсь вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Веном, всем пока, удачи.